Холодно, съездил бы в лес по дрова, Емелюшка Да как же я поеду, матушка, ведь у нас царь-батюшка последнюю лошаденку отобрал Ну тогда, Емелюшка, подихать воды и принеси, вместо щей похлебаем ТРЕВОЖНАЯ трибу... Под мышкой злой морозища, мороз, ты емелю мороз... Эй, не мои заплотки, не пуса. Щука! Ха-ха! Попала отпусти меня, Емелюшка, отпусти. Нет, не отпущу. По мне мои детки малые плакать буду. Ну, коли детки малые, ах, плыви себе на здоровье. Чего хочу? Хм. Чего хочу? Хочу, чтобы Федоры сами в пошли, а? Хм. <смех> Будь по твоему, повторяй за мной, по щучьему велению, по щучьему велению, по моему прошению, по моему прошению. А ну! А ну-ка, ведра... Ступайте вы с бусами! Ступайте вы с бусами! Ай ты Удружила! Да, я тебя на прощание поцелую! Что ж ты, матушка, на мороз без шубы вышли? Непорядок это! Да что ты, Емелюшка, какая-то... По щучьему виленью, по моему упражению, киви сюда, шубы лисья, полушалок шелковый! Матушка, где вы? Я здесь! царской дочери есть не дают. царев <связывая> царевна гуся! Гусь белокрылась с яблоками, с черносливом! Вкуснота! Вкуснота! Дом жареный. Все равно боюсь. У меня жареный кусается. этой царевна, мороженое, так во рту и тает. Вкуснота. А мой совет, царь-батюшка, призвать к царевне <клышко> доктора Заморского. Есть такой? Есть! По имени Микс, по фамилии Турка. Это какая такая Турка, а? Да не турка, а доктор микстурка. Ну вот, я и говорю, вещишка урка. А? Ага. Выйдет не выйдет, выйдет не выйдет, выйдет не выйдет, выйдет не выйдет, выйдет не выйдет. А? А? Царь, батюшка, прикажи. Пусть бегут гонцы во все концы. За моря океаны, за горы-великаны. Пусть они кликнут клич. Кто царевну несмеянную рассмешить потешит, за того ее царь замуж отдаст. Эй! Выйдет, не будет, будет, не будет, выйдет, не будет, Будет, не будет, выйдет, не будет, выйдет, не будет, выйдет. Оп-оп. Будь по-твоему, генерал, получай за совет. Рубь серебром. А пока наше царское спасибо. Ура! А ну ка дрова, берите сами, кладите в сани. боист, Мишень, иди сюда. Будем водиться. Ну ой, ой. поверьте, Проду. Голодно ребятишкам. Девицы до меду, три колоды. Царь прикажет, дураки найдутся. Ну ты иси, а мне некогда. А ну-ка, Сани, ступайте домой, Саня. Я не покажу, мужик, котрочек. Погоди, парень! Погоди! Я тебе плачу землю! Пощучик! Вперед! Вперед! Пиет! Пиет! Пиет! Пиет! то Пасю, Тебя-то мне, парень, не надо. Поедем к царю? А? Сказал, не поеду. Ежели я царю нужен, пусть сам ко мне приедет. А он мне совсем без надобности. А -а -а. пальщу Молодец, Мишенька! Холодно, ребятишкам! Оберни зима лютая летом красным! Продолжение Князь Гаврила говорила, у Гаврила много силы, Он над дебединым ах, усил о свете побивахом. Тар-бар, раз-дамар, тар-бар, на две пары, тар-бар, на две пары, Руки-крюки, зубы-щуки, улганас на всякие штуки и лицом Гаврила князь. Никуда ведь тоже в мяч, тар-бар, раз-дамар, бар тар Король Толстопус и его племянники. и страны, где растут леденцы и пряники. Карл Карлыч малыши, всем хорош. Только роста мне выше. Come huh? on. Ваху, лаху вахимины, хаха. Таху, ваху, ничего не понимаю. Ну, кто тут из вас, ихнему заморскому разговору, обучен? Я царь батюшка обучена. И я тоже. Ишь, какие прытки! А ну, переведите, что он сказывал? Он, царь-батюшка, сказывал, что птица ученый... На все вопросы человечьим языком ответы давать может. А? Ну, скажи, птичка-невеличка, как тебя звать, а? Ту -ту Батюшки! Ну, а его как звать? Холопьеротка! Чего-чего? <решит> <решит> Роза чего? а? А и глаза а обвинутся! Кто, кого душит? <решит> Ha, ha, ha, ha. свадьбе как а чай чай Нашел Есть на деревне Мужик имели Чего не пожелает Все сбудется И такое же рассмешит царевну, Рассмешит а -а -а. Да где же он Давай его скорей Почему не привел с тобой Я вел А он идти не желает Говорит Если я царю нужен Пускай сам царь ко мне приедет а он мне совсем без надобности. А -а -а. Вот он какой, генерал! Предоставить мне мужика земелю. Рад стараться, царь-патюшка. А, -а, -а. а если не доставишь и тебя? И всех холопов твоих На кол посажу И повежу Примного благодарен За твою царскую вилость, Ать, два Пойди, Емелюшка, пойди! Не гневи царя батюшку! А его матушка, что гневи, что не гневи? Один черт! <клышко> <клышко> <клышко> Ай-два! Что ж ты, Емеля, упираешься, а? Царского приказа не слушаешься! Ай-два! Не про меня царский указ писан. Что? Хм? Зарисив дураков, а имели не таков. Не пойду, царю. Ирл. Аворись. Но-но-но-но-но-но. Пикенопимес. Ужать Емелю приступал. Пощади, Емельюшка! Теперь видишь, с кем дело, Емель? Вижу, Емельюшка! Вижу! Ну, то-то, то-то! немелюшка поедем с нами во дворец. А то нас старь батюшка всех на кол посадит. Мы люди подневольные. Слевые, слевые, слевые. Емелюшка, Ну, чтоб без людей на кол не сажали. Ладно, поедем. А на чем ехать? Ай, да, левый-левый. но ну, это ты сам левый-левый, а у меня ноги не казенные. По или не по Ребята! За мной! Доль на вдоль на показанский летем, Доеда по трутом Значит, ты правым глазом шибче плачешь, чем левым. А? Нет, не шибче, нет, одинаково, обоими глазами одинаково. <соценно> <соценно> кому мои кудри, кому мои русы достанут, да, Карас да, чистовес, да, Доставали трусы, красные и девять, Она их чешет, она их Смотри на меня, дочка, ну, засмейся! Деда. батюшка! Царь! Меня честь нет. Честь тебе Родь-два. Крепает он, Родь. Так это ты, Емелие, есть? Да. А ты кто такой будешь, а? Я? Царь? Разве не видишь? Царь. <звук> такой маленький, да плюганенький. Да тебя пальцем кнешь, ты и рассыпешься! ха <свы> <Уф! свы> ха -да! да поскорей. А я ха равно не рассмеюсь не засмеешься нет посмотрим Да жених. Вот это жених. Теперь лотков честным пирком, да и за свадебку. А полаумели, бабы. Это мужик, не мытый нечесный. Ну как же я могу за него царскую дочь отдать? Да ты очумел, что ли? Сейчас же пошел в бан из моего царского дворца. В бан! В бан! Емелюшка, возьми меня с собой! Ну, опять заревела, как белуга. Возьми, Емелюшка! Да на что мне такая плаца нужна? Ха! Мне нужна жена веселая, наработящая, а не бездельница. А -а -а. Емелюшка, я больше реветь не буду. Я буду веселая. Я буду вот работящая. Ну, если так, будешь работящей. Ага. Дело другое. Садись О -о -о. О -о -о. О -о Догнать! Схватить, повесить! На-ка посадить! Схватить, поймать, догнать, повесить! Вы сракони, вы за печкой погоню <ролевые> <ролевые> Купай печь домой, привези сюда матушку. Ты да честной народ. Емелюшка! Да поскорей возвращайся! красота какая, Емелюшка! Озеро бы еще сюда с лебедями. Тогда век отсюда уйти не захочется. Mm-hmm. Это Маша! Невеста наша! Красавица-то какая! Дай я тебе поцелую, Машенька! Емелюшка, где же жить мы будем? И жить будет где? Холи возмёрзнет, ты за дело станешь мига